Это видео не про саунд дизайн, потому что как и цветокором, саунд дизайном, я считаю, должен заниматься отдельный человек И саунд дизайн это не то, чтобы накидать каких-то в жуках и переходов на склейки и получить турецкий переход И саунд дизайн это когда ты берешь какой-то звук, работаешь с ним и изменяешь его до неузнаваемости, делаешь его другим. Вот это называется саунд дизайн. Но так же, как с цветом, мы, монтажеры, должны знать базовые вещи, как взбодрить наше видео, а именно базовый цветокор, базовую обработку звука, базовую обработку голоса. Итак, рассказываю, к чему применить тот или иной звук. Я выделяю 5 звуковых эффектов, это вуш, свуш, хит, импакт, Razer. Существует гораздо больше направлений и классификаций звуковых эффектов, но я выделю конкретно 5 и поговорю сегодня о них в этом видео. А про другие звуки, такие как Ambient, фоли и прочее можно поговорить в другом видео. Если тебе будет интересно, не в комментариях. Ты знаешь, что делать. На пятом месте в моем хит-параде это звук Swoosh. Его можно объединить с звуком на четвертом месте. Это звук Wush, потому что я так и не понял, чем они отличаются. Название разное, а звук практически идентичен. Вообще слово Swoosh это символ производителя для спортивных шмоток и обуви фирмы Nike. И это свушь является самой узнаваемой на секундочку эмблемой в мире. Лого свушь было создано в 1971 году студенткой-дизайнером. По требованиям заказчика э, логотип должен был отражать динамичность и хорошее визуальное восприятие на обуви и одежде. Так вот слово служб передает образно звучание ветра или как будто кто-то пронесся на большой скорости как слэш Гордон. Отсюда и такое название свуш. свуш". свуш". свуш". Короче, когда в компании теперь повесит неловкая пауза, можешь корешам рассказать про эмблему Nike, откуда она появилась и как ты ловко используешь ее в своих видео. Вот пример наиболее годных свушей, Все я их бережно сложил для тебя в своем паке и аккуратно поместил под ссылкой в описании. Перескачивай и пользуйся. На четвертом месте аналогичный звук гуш. Не свуш, а гуш. Если честно, для меня остается загадкой, почему слово разное, а звук один и тот же. Если ты вдруг разгадал это, обязательно мои гни в комментариях. Или если ты знаешь, чем отличаются эти два звука, Обязательно скажи и расскажи нам об этом нам всем очень интересно знать. Я задал в интернете, что слово вуш в англоязычном мире обозначает то, когда, например, какой-то человек неправильно понял шутку или не понял ее совсем, и повисла какая-то неловкая пауза. Это обозначает у англичан абсолютно Yeah, absolutely. Fun. Дословно же вуш переводится как пронеси со свистом, свист. Свист рассекаемого воздуха. Вуш, вуш, вуш, вуш, вуш, вуш. Слуши и уши отлично подходят в саунд-дизайне как элементы в переходах, в каких-то движениях графики, чтобы продать текстуру или акцент в разных элементах твоего видео. Используй слуш. Или уш. Далее один из моих любимых звуков это хит. Хит это такой звук, он похож на взрыв или что-то типа хлопка. Обычно у него есть небольшой хвост, который продолжается в виде эха. Хитом очень хорошо закончить какой-то нагнетающий звук. Об этом нагнетающем звуке поговорим позже. Или же подзвучить какой-то удар или хлопок. Соприкосновение, к которому ты хочешь добавить звуковой насыщенности. Следующий импакт это еще один очень кинематографичный звук и он схож с предыдущим, с хитом, то что его отличает так это то что импакт более насыщен металлическими оттенками звука, импакт напоминает скрежет металла или звук удара металла от металл, это, например звук молотка или звук кувалды или звук каких-то механизмов, текстурных звуков которые очень часто используются в каких-то машинных механизмах, в общем все что связано с железом используется звуком Impact. но импакт он по своей насыщенности как мне кажется он он более такой высокотональный получается нежели хит Хит он более такой низкий такой гулкий, такой, <тух> такой. а импакт он более такой <тух> вот вот это и есть импакт его я тоже очень часто использую и рекомендую использовать тебе первое место в моем чарте любимых звуков занимает звук жути нагнетания и тревоги это звук который называется райзер это мой любимый звук потому что он придает очень сильно эмоциональное. Состояние можно передать этим звуком От этого звука может зависеть реально настроение твоего видео. Я недавно делал тревожное видео про лавины, про то, как парень пал в лавину, его засыпало снегом. Там у меня практически везде перед каким-то началом какого-то повествования или перед концом какого-то повествования я использовал Razer практически всегда. Даже в некоторых местах, когда ничего не происходит, ну идет просто да, повествование рассказчика, я использую фоном именно Razer. Они бывают разные. При падании в лавину человек может умереть. Бывает, когда рейзер закончится каким-то таким звуком, когда очень хорошо вставить несколько секунд тишины. Razer может оказаться чрезвычайно полезным, если ты передаешь в своем видео состояние тревоги, напряженности, какого-то волнения, переживания. Все это можно сделать с этим звуковым эффектом. Его можно использовать в переходах между сценами или просто звуковой дорожкой. Razer это очень серьезный инструмент, пользуйся им. Вообще, выделять название звуков по местам от 1 до 5 это как бы не совсем правильно, потому что каждый из этих звуков может быть использован по-разному, и каждый из этих звуков по-своему важен. Благодаря звукам ты наполняешь свое видео эмоциями, и твое видео становится живым. Поэтому ни в коем случае не пренебрегай звуками Если ты, например, забыл записать звук на съемочной площадке Или просто у тебя не было шанса записать Обязательно на постпродакшене подзвучивай то или иное действие Звуки создают атмосферу, наполняют твое видео чувствами И делают твои видео живым Я думаю, что на этом короткий вводный обзор по звукам можно закончить Я прикрепляю все звуки, которые я перечислил в паке Все звуки Royalty Free, поэтому можешь ими пользоваться Что такое Royalty Free я уже рассказывал в другом видео Оно будет вот здесь в ссылке в описании и можешь посмотреть после того, как досмотришь это видео А на сегодня все Больше монтируй, смотри правильное кино А самое главное Слушай Пока